Всем привет! И всех с наступающим 2023 годом! Уже можете отмечаться, кстати, в комментариях, кто с 2023 года. Желаю вам в этом году больше ножей, драгонлоров, ну и всей истории. Реально, всех с наступающим! И этот ролик, он должен был быть на моем канале именно 31 числа, как завершающий ролик всего 2022 года. Вообще, это ваша любимая рубрика, которая называется «Кто лучше человеку подкрутит?». Проще говоря, это проверка абсолютно всех сайтов на данный момент популярных в СНГ. И сегодня мы откроем кейсы, повторюсь, на абсолютно всех проектах, популярных в СНГ на данный момент. Завершение 2022 года. Я попрошу вас прожать по лайку, потому что это, конечно, не 50, не 100 тысяч, но тем не менее, деньги потрачены. Но этот ролик на каждом сайте будет по 2000. Посмотрим, какой сайт лучше выдаст. Ну, как вы любите говорить, лучше подкрутит, потому что мы с мейна открываем. Ни ссылок, ничего не будет. Единственное, где есть промики, буду показывать. А давай, да, чтобы было честнее вообще без промиков. Нафиг. Чтобы точно никаких подозрений не было. Спонсоров ролика также нету. Это завершающий ролик 2022 года. Поэтому, ребят, всех с праздником, с вас лайки Поздравьте меня тоже лайком и комментарием и подпиской на канал проверка всех сайтов погнали блин надеюсь реально на вашу поддержку потому что ну, такие ролики вы у меня любите я такой люблю для вас снимать короче погнали <звы> <звы> <звы> <звы> пополняем мы кстати везде без промиков что было честнее в общем первый сайт на сегодня блин ну это вообще какое-то издевательство записал видос так, ребят, забыл сказать, что всего сегодня будет там 9 или 10 сайтов. Ну, короче, плюс-минус 20 тысяч идет, потому что на каждый по двушки. Начинаем с Изика и пополнять будем без промиков, чтобы было честнее. ну, потому что проверка должна быть объективная. Так, плюсик без промика, хотя, наверное, с промиком было пополнять логичнее. Но ну, окей. Так, пополняем через банковскую карточку 2000 рублей. Егор сегодня очень устанет мазать, поэтому с вашего позволения я просто буду нажимать на паузу, чтобы Егор успел смонтировать ролик. И, короче, вот, будем нажимать на паузу, я все заполню, подтвержу. Окей, okay, ладно. Так, на Easydrop нас перекинуло 2000. Единственное, вот, изик, да, начинаем. С, с, с, с, с, с, да, елки палки. С бесплатных кейсов. Так, надо сразу звук выключить. Единственное, изик я добавил, ну, потому что это, реально, самый, наверное, популярный сайт. Для меня, по крайней мере. Потому что это Easydrop. Тот сайт, с которого, в принципе, для меня лично все началось. Вот. Но сейчас, изик, не знаю, как вам. Кстати, напиши реально в комментариях, подает ли он дроп, потому что мне в последнее время вообще ничего не падает. То есть, если одно время было, я в роликах говорил, они не подкручивали, то сейчас Изик вообще не выдает. Ну и вы это опять же все чувствуете на своих экранах. То есть 2000 рублей, да, элементарно. Вот это все дело мы продаем, получается, ну окей, 200, 2315 рублей. Будем мы делать, чтобы было честно с запрещенными. То есть 10 запрещенных, дальше, если останется, 10 секрет Ну, вот вопрос, как оно будет выдавать? Вообще огромный. Бля, меня сверлить начали, вообще круто Записал видос с Так, 370, ну окей, давай дальше попробуем Не знаю, засекреченные Хотя смысла особого нет, менять кейсы, потому что Ну, я вот просто показываю, что Как по мне, Изик, ну, все Может, они у меня только на аккаунте шансы убрали, не знаю Но как-то сейчас не радует И вообще не хотела в этот топ брать Ну, думал, случится новогоднее чудо Окей, э, давай откроем, ну, 1800 Кастомные кейсы какие-нибудь Самый классный для меня кейс Дигл Коронный и Похоронный Многие не согласятся, я в комментариях это в принципе видел Ну окей, дигл коронный, АБП похоронный 31 число у нас сегодня Давайте что-нибудь хорошее Ну кстати, а кстати неплохо А кстати, так, не, если они включили подкрутку Это конечно круто Вот это вот чудо, ну ладно Может это была не подкрутка Наверное, это была не подкрутка. Недолго музыка играла, недолго человек танцевал, но это была не подкрутка, короче, это реально шансы были. В целом на 2400 выдал, ладно, но там забирать особо, типа, нечего было, поэтому два заговора, кстати. Слушай, если это на реальных шансах, то неплохо, но объективно, то есть было неплохо до поры до времени, но окей, изик, ладно, объективно, не буду засирать, не совсем плохо, чуть-чуть, но выдал, ну, мы, конечно, ничего не вывели, потому что, типа, а что выводить? Но для меня это самый крутой кастомный кейс, и, типа, менять что-то, давай поменяем в целом, я не хочу сильно затягивать эту прокачку, знаешь, и открывать там на последние 5 копеек, ну, типа, у нас осталось, в принципе, 130 рублей, так, давай с не будем, что есть, окей, а что-то подобное. Так, ну типа, аля фарм кейс. Поэтому один кейс, фастом, если... А, 100 рублей, кстати, неплохо. Давай еще один фастиком, 19 рублей. Так, остается 79. Сорвикуш. Сорви куш, я думаю, этим все закончится, потому что, ну, куш мы определенно с тобой не сорвем. Остается 31 рубль. Что за деньги можно сделать? Открыть наклейку. И easy как-то вот. И в этом ролике в конце не будет никакого топа, потому что я могу оценивать не объективно. Поэтому огромная просьба, можете составить топ из сайтов, которые на ваш взгляд реально крутые и которые нет. Ну типа вот. От 1 до 10 Там первое место это пусть будет человек там, да А на 10 какой-нибудь издроп, условно Составьте свой топ, и это реально поможет людям Которые выбирают, где открыть кейсы Ну, чтобы это было объективно Так, изик закончился, ну окей, он выдал максимум на 2400 То есть, если считать, плюс 400 рублей от депа сделали Переходим к следующему сайту Но вывода не было, потому что ничего особо крутого не выпало Идем дальше Следующий сайт, это последнее время популярный сайт Под названием Skinbox Также, в принципе, без промика пополняем Так, ну тут топор 3 семерки, подожди а, это мой промик, блин, а как его убрать? А, вот, крестик все, найс, nice. uh, введите сумму 2000 рублей. Так, также сейчас пополню и включаемся. Не знаю, есть ли смысл вам показывать, что я реально ввожу СМС что пополняю, но на примере изидропа, да, когда я не показал вам, как вожу смс, вы увидели, что никакой подкрутки не было, ничего не выпало. Просто реально Егору будет тяжелее это делать. А ролик снимается 30 числа. Я хочу, чтобы он вышел 31-й. Поэтому, ну, вот такие моменты я просто вырезаю. Но ну, если вам так важно, конечно, я буду показывать, как я деньги закидываю. Но опять же, никаких ссылок, ни промиков, ничего не будет абсолютно. Вот. То есть, деп я сделал, платеж произошел. Зашел успешно, открыть кейсы, все круто 2000 на балансе, сайт я рекламировал Но сегодня честная проверочка Надеюсь, что подкрутки от них не будет Я очень сомневаюсь, что она будет Но говорю вам, вот реально, все как оно есть Так сказать, рублю правду, карт надо убрать пока Рублю правду с плеча, поэтому надеюсь все-таки, что и оценки от вас ко мне будут объективные Именно этого ролика по достоинству Короче, попадает 31 рубль ширпотреб Хорошо, идем к следующему бесплатному кейсу Так, второй кейс К сожалению, нет кнопки открыть фастом Что, в принципе, мне непонятно То есть, блин, 23-й год скоро будет А кнопки открыть фастом не придумали Главное, чтобы шла запись Потому что очень можно потеряться Мне бывает такое, что я забываю запись включить Или с паузы уйти, или еще что-нибудь Кейс за 1000 рублей третий И на сегодня у нас крайний именно на скинбоксе Потому что кейса за 2000 тут а, вроде бы как нет Нож пролетает и в принципе, ну да, ролик без подкрутки Потому что когда вот так дропается с бесплатных кейсов, подкрутки нет Это в принципе приятно 2300 рублей Так, что будем открывать? Давай по м -м, дефолтным кейсам, которые мы также открывали на издропе Пять штук Поехали На всех проектах будем открывать запрещенные Опять же, где эти кейсы есть запрещенные, засекреченные Чтобы именно вот таким образом на таких кейсах сравнивать Так, м -м, ну шлак ну шлак, ну шлак и 256 рублей, не особо Идем дальше, еще 5 запрещенных, это будет 10 кейсов, дальше переходим на засекреченные Ну слушай, сделали деп и ничего особо крутого нету В принципе-то, блин, 256 рублей Остается 1700, так, давай-ка мы с тобой идем на засекреченный кейс 5 кейсов, поехали Но зато это вот, как вы видите, честная проверка без подкруток Ну, если бы выпало что-то крутое, я бы не расстроился Ладно, XM, -чик, кстати, с это спокойствие, но он закаленный в боях, скорее всего А, окей, ну, кстати, 700, здесь неплохо Ну и кейс сам по себе дорогой Еще 5 засекреченных, вот этот кейс тут стоит дорого Надеюсь, что сейчас что-то выпадет МК, ка а это хорошо И не знаю, МАК-10, по-моему, тоже дорогой. Вот это вообще прям хорошо 2600 Но кейс стоит дорого У нас плюс 600 рублей пока что То есть даже без вывода Сейчас э, скин бокс обошел изи дроп э, Ладно Что дальше выбираем Сет победителей есть Что это такое Окей Прикольный по-моему забала... забалансированный кейс Попробуем Попробуем так, неплохо, вроде бы как норм, и вот это, по-моему, тоже годно, потому что вот этот тигр может стоить денег, 1900, давай еще, давай еще, ну, идем по порядку, естественно, мы открыли запрещенные засекреченные, дальше идем по кастом кейсам, картель, блин, ну... Пока уходили максимум в плюс на 600 рублей Не сказать, что это супер хорошо Кстати, уже сейчас на 1100 ушли, а вот это уже поинтереснее И, в принципе, блин, кейс за 1800 На сегодня это для меня дорого Потому что балик-то не особо и позволяет Окей, кастомные кейсы Хорошо, но мы сейчас открывали кейс за 340 То есть уходить на кейсы дешевле Нам, ну, банально неинтересно Можем открыть время изменений, но, по-моему, это байт Да, это в основном байт на ножи Но окей, давай пробовать, в принципе, открываем все Проверять, так проверять полностью Главное, чтобы все-таки что-то вывести со скиндропа хотя бы потому что изик пока без вывода, и желательно, чтобы скиндроп все-таки вывод какой-то показал. Выпал водяной, М -м если он, он никакой. Ну ладно, давай на этом кейсе останемся. В любом случае у нас проверка не кастомных, не, не кейсов, а шансов на сайте, то есть мы проверяем сами шансы, если шансы годные с первого депа, да, Фу, с первого депа, с депа, то все окей. Поэтому, глупость сейчас какую-то сказала, у меня в голове винегрет. Я к Новому году уже потихоньку готовлюсь, развожу. Вся в башке салатики. Ладненько! МАК-10. Сколько он стоит, я что-то тогда не заметил. Да, в принципе, пойдет. Вот, он держит как-то на плаву. То есть у скиндропа прикол так же, как и было на Go, что на плаву сайт держит. Кстати, два водяных антиквариат. Вот здесь будет окуп, скорее всего, если водяные в хорошем состоянии 2000 Блин, давай фастиком. Потому что ну, я повторюсь, ролик растягивать сильно, сильно не хочу, а заключение сделать хочется. Так, это мы открывали кейс за 449 рублей. Есть кейс подороже, соответственно, поинтересней. Еще раз скажу: проверять, так проверять, поэтому проверяем сайт полностью. Так, Юспик, кстати, Юспик хорошо, Кракен, ну, здесь, в принципе, кейс дорогой, и Юспик один может не вытащить банально, 2400, да и, в принципе, он, по-моему, да, он не вытащил. Ну, окей, давай кейс за 500 попробуем подолбить, чем дороже кейс, тем дороже дроп, что, в принципе, логично. Неон Нуар, кстати, м -ка. вот здесь, ну, Неон Нуар вроде закаленный какой-то, 2600, бля, ну, можем 5 штук, он держит на плаву как-то, то есть, знаешь, он окупал на 1000 рублей, ну, да, 1000 рублей был окуп, несомненно, я ничего про это против не скажу, то есть, на косаре мы окупились, но как-то дальше он не пускал пускает. То есть чисто теоретически хотелось бы Все-таки хотя бы 4000 сделать от депа Ну то есть X, x2 да По факту 4 к 2 закинули 4000 сделать, это нормально, хотя бы x2 И то это ну маловато, объективно 2400, ладно, попробуем Фастиком с вашего позволения, чтобы все-таки Ну как я уже говорил, не растягивать э, Ролик, потому что я Понимаю, что у всех сейчас новый год и посмотреть Что-то нужно, вот посмотрите человека И на человека, 300 у нас Плюс 1000 рублей есть В целом давай откроем лидер кейс, это опять Опять же, дорогой кейс. Мы сейчас идем на выше, выше, выше, выше левел. И, собственно, кейс за 700 рублей тоже будет интересно. Блин, по-моему, говно. Калаш. Ой, это, это, это кал. Лидер кейс выдал просто э, говно. Ну, 800 Потратили 900 небольшой минус. Главное, чтобы в жесткий минус не уводил. Но опять же, вот если посмотреть топ-дроп, ничего супер дорогого там нет. Блять, что это такое? Ну, Сайрекс. Ну, он не вытащит, да, 600 Хорошо, кейс вроде бы как. Да, не вроде бы как. Это достаточно дорогой кейс. Почему он так выдает, я немного не понимаю. Блять, ну. Ну, скиндроп, ну, не пугай ты меня. Нам, мы сегодня что, до 4к не доходили? То есть, x2-то по факту мы не сделали. Но в любом случае, скиндроп уже из дроп обошел. Так, 1900, я это все просто сейчас фастом долблю, чтобы хотя бы сделать 4000 на балик. Ну, то есть, я понял уже, что сайт будет держать на плаву, но это может длиться очень долго. Это реально очень долго, может просто длиться апгрейды. Ну давай без апгрейдов в этом ролике, потому что хочется именно кейса проверять. Так, давай откроем самый дорогой, который можем себе позволить, кейс. Кейс за 1100 с лишним рублей. Давай, фейсит премиум, дигл, калаш. Блять, ну это не окуп. Это 100% не окуп, нифига. Ну, небольшой. Ладно, короче, нам надо сделать x2. x2 это прям Хорошо. То есть, когда сайт делает x2, это заебись, бенгальский тигр и опустошитель. Кал, если он не статрековский, а он, скорее всего, не статрековский, то это не очень еще нам ни одного ножа, кстати, пока что не выпало. Чего хочу напомнить, то есть, сколько кейсов открыли уже ни одного ножа. Ну, и опять же, два сайта. Так, блять, а есть что-то подороже. Мы реально сейчас просто весь скиндроп скинбокс проверим. Я уже путаюсь со скиндропом. Кстати, скиндроп что не будет. Так, фастиком, фастиком просто нужно уже, блин, понять, что, что нам хочет дать или не дать скинбокс. Кстати, вап. Ну, надо что-то дороже 2000, чтобы выводить. Иначе смысл. Типа, мы депнули 1000, надо что-то дороже... Ой, депнули 2К, надо что-то дороже 2000. Ну, иначе просто не будет смысла этого депа. То есть, нам надо что-то вывести нормальное. Ну, но вот смотри, как-то он непонятно. То есть, дороже 2К ничего особо не падает. Он держит на плаву, это приятно, но... Блин, ну... Ну, типа, ну, а где? Блять, 1700 есть. Ну, типа... Да не то это то, что нам нужно Типа у нас 2700 есть, мы можем открыть Я уже начал долбить просто фастиком Потому что я немного не понимаю риторику сайта Он держит, да уже просто Выдай ты хотя бы на тысячи две с половиной я заберу, но не хочет он этого делать. А если мы сейчас, допустим, из вот этого сделаем все-таки апгрейд? То есть риторику скинбокса, я понял, что он будет нас держать. Давай мы пробуем вот так сделать из этого, допустим, ну все-таки 3000 рублей, забустив при этом балансом. Какой-нибудь, например, неонуар. Если получится, то сайт себя, ну, неплохо показал. А, подожди, давай-ка мы лучше продадим Сайрекс и сделаем э, крафт уже с баланса. Продать все. Так, да, продаем. Так, идем в апгрейды, баланс, э, делаем 3000 рублей. Подожди, 2600, то есть чисто теоретически, но ну, тут офигенный будет шанс. Да, 75%. Я даже знаю, что предлагаю? Я все-таки предлагаю сделать 3500 рублей. Допустим, вот этот юз И то это, но ну, это реально офигенный шанс. Может, что-нибудь поинтереснее получится найти. Давай посмотрим. Перчатки, кстати, неплохо было бы. Ну, плюс полторашка. Тем не менее, это полторашка, сильно рисковать не будем, 75%. Крафтится, это супер, отлично, мы это дело сразу забираем. Ну, нет. Ладно, скиндроп максимум нам сегодня дал. Что, получается, тысячу плюс до трешки мы доходили. То есть, ну, где-то плюс тысячу, тысяча сто, тысяча двести. Получается, уже изидроп на максимум дал четыреста, здесь тысяча Едем к следующему сайту. Пока без выводов это меня огорчает. Называл скинбокс скиндропом, поэтому переходим на скиндроп. Опять же, здесь депаем также две рублей без промиков, без всего пополнить. Не знаю, вот надо ли вам показывать смски, но если для вас это так важно, давайте покажем, чтобы все точно было честно. Так, чтобы вопросы Никаких не было, но опять же Если бы это была реклама, мне просто могли скинуть на карту Я бы закидывал, поэтому разница, что я показываю В что нет, ее объективно Нет никакой, так, ну окей, пишут Показываю депы, показываю, вообще Никакой проблемы, особенно в таких роликах, это важно То есть здесь, здесь объективный Обзор всех сайтов, так, все, найс, nice, вернуться в магазин все на ваш экран, 2000. Так, поехали. А, так же, как и было, мы делаем запрещенное. Запрещенное сразу на все. Блин, почему Они, у них тоже 5 кейсов? Типа, сделайте возможность открытия 10. Кстати, тут музыка прикольно играет. Я ее отключил, потому что это, за эту прикольную музыку мне прилетит бан за авторские права. Так, круто. Дроп определенно очень крутой и достойный, но здесь что-то прям совсем. Э, попробовать еще. Слушай, ну запрещенное, бля, мне это не нравится. Уже 592 рубля. Неужели скиндроп все так плохо покажет? Честно, хотелось бы все-таки, ну чтобы что-то выпало. Сайрекс есть-то трековский. Блядь, ну... А, нифига, тут, кстати, Савидов выпал нормально, окей. У нас полторашка, деп был 2000 рублей. На данный момент мне, мне это не нравится. Это как-то совсем ни о чем Хорошо, три засекреченных кейса Вот засекреченные и запрещенные здесь дорогие Будем надеяться, что и дроп будет поинтереснее с этих кейсов Так, э, блин, продать, продать А, кстати, Савидов стоит 1300, у нас плюс 47 рублей Есть еще бесплатные кейсы, блин, я про них забыл Окей, давай откроем Также нет кнопки открыть фастом Что, блин, ну мне лично неудобно, я бы хотел открыть фастом То есть Сильвер первый, например, кейс Ну, не, не такой интересный То есть он скляки дается от 500 рублей депа Интересный, ладно, окей, 500 рублей депа это норм но желательно видеть бы здесь кнопочку «Открыть фастом». Кстати, кому-то за 2000 попадал. Запись идет, идет. Я все знаешь, за запись переживаю. Статаря книги в 30 рублей. Окей, пойдет. Давай дальше. А мы же не можем больше эти кейсы кру... А, -а, а Так мы можем! Блин, я думал, их только по одному разу можно открывать. Я... Блин, ребят, с вашего позволения шапку сниму. Мне очень в ней голова начала уже потеть. Поэтому, с вашего позволения, только с вашего позволения, я, собственно говоря, без нее. Ну, мне уже просто неудобно. Э, настроение нового года, надеюсь, вам передал немного. Взгляд в прошлое, кстати, неплохо. А у нас этот кейс закончился, нам надо открыть э, серебро первое. Блин... Единственное, очень долго открываются бесплатные кейсы Так, у нас арктический волк 30 рублей с первого кейса Понял, едем дальше Давай какой-нибудь нож Нож, бабочка, волны И сразу человек здесь уже засияет отчасти Картисейра, кстати а это неплохо Это мы пока оставим Потому что картисейр это неплохой скин Опять же, почему я не вывел эту картисейру со скинбокса То есть у нас было бы несколько картисейра Ну окей Так, здесь уже кейс от 3000 Поехали по кастомным Потому что, в принципе, вот эти запрещенные засекреченные мы открывали Но засекреченные мы открывали Открыли не так много раз, как хотелось бы, поэтому 5 засекреченных, пока у нас только Кортисейра. Просто я хочу хоть что-то, блин, вывести. Чтобы было по этому картисейру, я оставлю И у нас здесь дроп, кстати Но возду воздушный шлюз За 1000 рублей я не продам На маркете, поэтому я его продаю здесь Так, по кастомным кейсам Суприм кейс 430 рублей Единственное, он вроде не очень байтовый Окей, давай пробуем, 200 Мы открывали на скинбоксе, дорогие кейсы, здесь откроем Но, опять же, повторюсь, пока что у нас В интере только картисейра, хотелось бы Что-то поинтересней, блин хамелеоны Много хамелеонов, злобные даймы И, в принципе, ни один дроп кейс-то и не окупил но по уровню сайт идет вместе со скинбоксом То есть не зря я скинбокс скиндропом называл Плюс-минус по, по шансам то же самое Так, хамелеон сарекс Хорошо, 300 рублей, 200 рублей, я понял Так, у нас остается 800 рублей Давай попробуем, все-таки додолбим от кейсик Twitch. понятно а реклама, наверное, 3900 выпало Можно мне что-то? блять ну, Мортис, статрек. 330 рублей Окей, на баллике 791 Допустим, мы откроем АВП кейс, АВП кейс, О, он очень дорогой Хочу заметить, он очень дорогой. Так, выпадало, опять же Twitch, но 2,800. Будем надеяться, что не под круточкой нам выпадет что-то подобное. Давай. Так, блядь, красная линия. Я уже такой смотрю и такой, вау, красная линия, но нифига, не тут-то было. У нас остается 200 рублей и картисейра в инвентаре. Все-таки давай мы ее с тобой продадим, наверное. Или, блядь, выведем. Ну, ладно, хоть что-то я сегодня хочу забрать, объективно. Я просто вообще без выводов. Мы открываем уже на третьем подряд сайте. И типа без выводов. Хоть что-то мы заберем, блядь, хотя бы картисейру. Или что, или продать ее. Ладно, давай продадим. А то вот это уже получится не объективно С других сайтов не вывела, здесь раз и выведу Ну, получится какая-то хуйня Да, согласен, ну ладно Азимов кейс есть, есть ледяной взрыв Давай не фарм кейсы, нам нужны дефолт кейс агентов, кейс принца 149 Так, здесь коллекции и обычные кейсы Кстати, браво, кейс пипец какой дорогой А если мы выйдем, допустим, на воп-кейс? Все-таки хочется мне его открыть Блять, ну, Картисейра, видимо, пош... ушла в гору просто Окей Едем дальше. Блин, ну, давай какую-нибудь хорошую вапу. Почему фастом открылась? Я же вроде отключил фаст-открытие. Так, все, продал, 172 на балике. Блин, ну, а так хорошо начал скиндроп. Ну, ладненько. 300 рублей, блядь, ну, просто будем надеяться, что сейчас хоть что-нибудь выпадет. А, я, я думал, я открыл фастиком. Ну, вот тут же выпадали скины за 2000. Можно мне что-то подобное? Я хоть что-то заберу, блядь, легенды. Ладно, 397 рублей остается. Давай кейс дракона. Ну, это опять же байт-кейс. Но, блин, не, я байт кис не хочу открывать. Хуй с ним, скажу я вам. Откроем неонуар. Неонуар, 208. Так, у меня там что-то стул начал уже разваливаться. Пожалуйста, задонатьте человеку на стул. Умелые ручки, выпал МПшка. Блять, просто фас ставлю и начинаю чинить стул в прямом эфире. Кто хочет подарить мне стул, если есть какое-то рекламное интересное предложение, пожалуйста, пишите мне в ВК, я буду только счастлив. Почему-то, блядь, кейс не открывается. Вот, уже видишь, все, ну просто начал разваливаться. Нам нужно что-то вывести. Заебись. Ладно, вывести. А, даже трейд ссылки здесь нет. Я здесь фейка открывал, хорошо. Трейд ссылку давай. Блядь, у меня стул реально развалился. Первый вывод на сегодня, и вот... Как ни странно, он со скин дропа. Ну, я, я вот этого уже не ожидал, что здесь на 340 что-то. Но опять же, на скин боксе выпадало тоже, у нас где-то было 300-300-200, но один скин нам дорогой не дропался, чтобы именно вывести. Ждем продавца и переходим к следующему сайту. Хотя есть еще 138 рублей. Давай попробуем. Ну, типа, ну надеяться на сотку. Окей, попробовать еще. Хорошо, 63 рубля. А давай-ка мы в апгрейд зайдем. Всем валиком и, допустим, ты, да, не знаю, 300 рублей сделаем. Василиск, например. Василиск тоже неплохой скин, который в теории подорожать может Потому что это авангард кейс И он вроде бы как дорожает Ну, окей, сегодня без Василиска Хорошо, неудача, спасибо большое Откуда у меня сотка на балансе, вопрос Подожди, мы же по-моему всем балансом зафигачили Стой, а вот это интересно. А, ну да, я, я наверное, нажму F5 и баланса не будет. Да, окей. Ну, тем не менее, ждем вывода калаша, надеюсь, он придет, будем ждать. Следующий сайт MyCSGO также 2000 все то же самое и без промика. Здесь есть мои промики, но раз сегодня мы уже с тобой договорились, что промики я вам не показываю, чтобы все было точно честно и ты не подумал, что реклама, промики не показываем. Сейчас введу данные и переходим уже к сайту. Так, ну что, пожалуйста, ребятки, сообщение вам, ну, я не знаю, опять же, есть смысл показывать, я уже об этом говорил раньше. 2000 на балансе по бесплатным кейсам А тут их, по-моему, нет, да, здесь Ивент, э, но мы ивенты уже во внимание не берем Потому что будет необъективно Так, промики нам не нужны Хорошо, по кейсам поехали, что открывать Давай мы все-таки начнем сначала с того же, что и везде Запрещенное и засекреченное Бля, ну здесь тоже эти кейсы достаточно дор дороговато стоят ну, Окей, 5, э, по запрещенных Да, мы за запрещенно открываем Запрещенных кейсов Надеемся на какой-то годный дроп Пока что коллаж, пока что человек в минусе если так говорить. Бля, My CS GO. My CS GO. Куда? Куда все катится? 500 рублей выпало. Еще 5 кейсов, потому что нужно открыть 10 подобных. Блин, ну что-то как-то 400 рублей на что открывать за кейс, я не знаю. Так. Кстати, вот это охуенный. Вот это очень крутой скин. Вопрос в цене. 2 200. Бля, ну да, покупился. Единственное, оставлять ли его, Бля, я не знаю. Да я просто уже, ну вот серьезно скажу вам, я устал ничего не выводить Ну просто я-то в минус постоянно ухожу, хочется и вывод какой-нибудь Бля, мы продавали и на скиндропе, и на скинбоксе, и на изидропе Поэтому здесь также продаем, вот это дело, да, продаем 3000 на балансе, где-то я это уже видел Есть мой любимый биткоин кейс, он, кстати, подешевел Но опять же, блин, надо засекреченный, наверное, открыть Ладно, биткоин кейс 3337 рублей, 5 штук 1600 стоит, поехали Фу, блядь, лишь бы биткоин кейс не подвел. Вот серьезно. Хочется что-то поинтереснее. Хочется верить, как минимум, что я... Не... Блядь, ножик окей. Что я не зря продал Глок. Uh, так, у меня пропуск бустится, но в этом ролике мы ни на одном сайте не берем венты, Потому что будет не объективно, Ибо где-то венты есть, где-то их нет. Хочется объективную проверку сделать. М -м, блин, ну говно. Говно. 390 рублей. Ладно, 4 биткоин кейса. Блядь. MyQSGO, ну, пожалуйста. Ну, давай что-нибудь. Что-нибудь. Хоть, хоть ножик. Хоть ножик дешевый. Бля, ну не перчи. Перчи. Просто надо было выдать перчи. 777 рублей. Мы стабильно уходим в минуса. У нас остается 925 рубасов. Давай, пожалуйста. Нас, кстати, надо чекнуть. Пришел ли калаш. Найс, императрица. Вопрос цены. 1700. Ну, это опять же не окупайды. Да. Надо сейчас проверить калаш обязательно. Единственная проблема в этом калаше, он, собственно говоря, сувенирный. И как его вводить, ой, как его продавать на маркете, я вообще без понятия, потому что сувенирные скины очень тяжело продаются. Ну, окей, сувенирный, значит, сувенирный стоит он в стиме 3500 рублей. Хотя бы один деп забрали, сайт даже плюс полторашка. Так, напоминаю, что мы открываем на все том же MyCSGO, Мы не открывали здесь засекреченное, но оно тут очень дорогое. Блять, оно стоит 700 рублей, я не хочу его открывать. Ну, давай один кейс откроем, чтобы все было честно. Ну, кейс за 700 рублей, ну, типа, это очень дорого. Это очень дорого в тех реалиях, которые мы сейчас имеем. Калаш, это было бы очень круто, но... Да, найс, калаш выпал. Сколько он стоит? 700 рублей. Давай еще один. Пока есть деньги, гуляем полностью. Роспись. Роспись тоже неплохо. 200 или 300. 250, по-моему, стоит. А, тысячу уже роспись стоит. Окей, понял. Так, а если мы откроем три вот этих кейса? Ну, это вообще риск огромный. Надеюсь, оправданный все-таки. Кейс стоит дорого. Можно дорогой дроп? Пожалуйста. Это я вывожу. Вот это прям хорошо. 4700 есть. Так, ну окей. Снежная мгла тоже, в принципе, можно забрать. У нас 500 остается. Вот это дело я заберу. Откроем авап. Давай, АВП-кейс. Бля, ну неплохо. В принципе, что у нас? 4, 4 тысячи То есть на выводе у нас уже есть калашек. Здесь мы забираем 4, плюс юспик, плюс еще маткровым АП-кейс, с которого выпадает ничего. Блин, я думал и надеялся, что все-таки хоть что-то дропнется. А ВП кейс тут очень дорогой. Прям нереально дорогущий. Так, а если АК-кейс? АК, АК, АК еще дороже стоит? Понял, 200 рублей у нас есть, что можно сделать? Юспик, блядь, почему, почему такие дорогие кейсы? Неужто сейчас доллар подрос и все подорожало? Даже кейсы, блин, бизнес-класс, здравствуйте. До свидания, бизнес-класс тоже было бы ничего так. Выпал Страж. За 239 рублей. Давай фастиком. Я не верю, что еще что-то дропнется, потому что в инвентаре у нас... Если бы мы продали, в теории, может быть, бы еще что выпало. А, кстати, я не продал вот эту авапку. Что интересно. 266 лежит. Но, ну, допустим, допустим, все-таки диглосик. Дигл кейс и... и говно. Ну, наверное, наверное, да, смысла нету. 133, окей. Оксидное пламя, но это уже должно быть дешево. 21. Релисотрон тоже может быть дорогой. 59. Но я думаю, что в теории все. То есть у нас остается 102 рубля. Да нормальные скины внутри лежат. Фастом долбанем 5-7. Получим ничего. За 11 рублей. И так, бразильский язык нам не нужен. И все-таки заберем уже наши скины. ВП-бах? ВПБАХ а ВП-бах нет. Это плохо. Я не знаю, что выводить. Ну, типа за 4 к Императрица распространение. Два распространения. А есть еще какие-то варианты? Перчи. Во, перчи хочу забрать. Перчи всегда проще продаются, чем что-либо другое. Получить, да, вывожу предмет. Получить, вывожу предмет. Можно без замены? Я хочу тьюспик себе. Найс. 407 мест остается. Я уже немного подустал. Не привык записывать такие длинные ролики. All in Deagle. Давай попробуем. А, бля, боже, че я открываю? Че я открываю? Прикинь, пламя бьет. Я, блядь. Какой же я дурак, ну, случайно, вообще случайно получилось. Давай пробуем вот что-то подобное, но, опять же, у нас не хватит денег сейчас. Да, 8 рублей, на балике 264, да хрен с ним Феникс, сейчас зима выпадет, или Песчаная Буря, да. Блин, вот такие ролики записывать тяжеловато, Егору, Егор, тебе привет, монтировать, наверное, тяжело, потому что видосы очень длинные и пересматривать все это, блин, ну, это тоже тяжеловато. Потому что ролики записывать я не умею И опыта у меня, как все знают, в этом нет Так, почва Окей, 31 рубль остается У нас выводится 2 скина Ждем продавца, ждем продавца Итого получилось 4200 Ну, то есть здесь мы сделали x2 x2 это дефолт Uh, итого мы, в принципе, приближаемся к отметке нулик. То есть, ни плюс, ни минус. Главное уйти в ноль. Ждем вывода и уже переходим к следующему сайту. На очереди виллдроп. Также пополнить... А, ну, блядь, здесь у меня промик 35%. Ладно, мы его просто сольем в апгрейдах. Количество также 2000 рублей. Геймани, промо... Блин, ну он просто горит с колеса. Окей, пополнить. Также банковская карта. 2000. Платить. Подтвердить. Так, ну и депом 2к на виллдроп. С промиком у нас вышло 2700. Я... Не хочу делать, но вариантов нет, как эти деньги слить. Проверку хочется сделать объективную, поэтому вот это дело все мы сейчас с тобой сольем. Просто делаем минус 700 рублей. Блин, ну окей, ну это с промика хорошо. Так, цена. Надо слить, поэтому поэтому как-то вот так. 10 тысяч. 6 процентов. Если зайдет, то дроп, все, топ-1, блядь. Ну окей. Она не зашла 700 рублей в помойку Но зато честная проверка У нас 2 рубля там не хватает Это не сильно критично, думаю Поехали Бесплатные кейсы Также все это дело мы открываем фастом Фастом Грозы, грозы, блять. Так, тут летим дальше. Второй кейс. Ну вот, о чем я и говорил: то есть, первый и второй кейс я не хочу открывать обычно, типа, чтобы выбирать, ну, реально, говно всякое. Не знаю, вот третий кейс, да, у нас получится открыть третий кейс. Я это все делаю фастом, потому что, ну, по-моему, этот кейс от полторашки дается и выпадает также кал. А насчет четвертого уже не знаю. Да, четвертый нам недоступен. Вот это все дело мы продаем, продаем, продаем, продаем, продаем, продаем, продаем. И из бесплаток получается 2086 рублей. Дефолт идем на запрещенное. Также 10 штук запрещенного кейса. Блин, прокрутка. Вот они как-то то ли ее переделали, то ли что. Она стала прямо ультра, ультра долгой. И опять же резкое остановление. Окей, тут выпало, бля. Статрека МК, кстати. Косарь. Ну, в принципе там -то, то и вышло. Так, я сказал еще раз, он мне зачем-то... Он мне зачем-то еще раз дал возможность выбрать скины Так, два интернарных градиента Здесь 1200 рублей Потратили мы Окей, плюс 286 рублей есть Это мы открывали запрещенное Засекреченное Также по 5 штук будем крутить Блин, я надеюсь, что... А, надо, кстати, забрать с Майкс Гоу Вывод Надеюсь, что еще с филдропа будет вывод, потому что, ну, я деньги сливать что-то реально больше мне как-то, ну, не в кайф. Мьёльнир было бы заебись, но, конечно, нет. 300 Потратили мы сколько? Потратили мы... 1900. В целом, good. Еще бы отсюда выпало что-то, ну, хотя бы x2, то есть на 4000 это, в принципе, норм. 4К мы выведем. Нападение жора, турбо-говно какое-то, ну, блядь, ну, это кал. Это, это ГГ, 900 рублей Хотя не совсем все так плохо Так, по поводу вывода с Майкес Go. Юспик я только что принял, я вам его чуть позже покажу Перчи еще не пришли, поэтому ждем перчаток Я по-любому их хочу забрать Так, дальше вилдроп в принципе, открыли засекреченные, запрещенные ушли в минуса, это вообще офигенно Давай попробуем, где этот кейс Вот, высокий шанс окупа 10 штук, 990 рублей. Но, опять же, мы идем по кастомным кейсам. То есть, все то же самое, что и делали на всех остальных сайт сайтах. Сумеречная галактика, было бы круто, но здесь калашик. Кстати, заклятый враг. Сколько он стоит? 1300. Ну, блядь, неплохо, но на вывод ничего особо нет. Диглы, диглы, диглы, говно, 600 рублей. Понял. Так, давай еще 10 кейсов. А, что, все деньги закончились? Фастом. 264, ну как-то совсем плохо. Кстати, здравствуйте, мы с вами в топе. Но по факту, ничего годного, то есть 7, 733 рубля остается. Кейс начинающего темчика, можно попробовать, да, пробуем, не знаю, раза 4, долбану. Фу, блин, но подобные ролики записывать тяжеловато, потому что очень много сайтов, очень много информации, и особенно перед Новым Годом, блять, что это за говно, ну... Вилдроп как-то сегодня совсем плохо, ну вот, ну прям очень-очень не очень. Детский, школьный, студенческий, учительский дорого, можно пробовать студенческий. Сколько у нас, блядь, у нас есть денег на три кейса, 285 рублей. Деб был 2000, максимум он давал, сколько, помню, также что-то 3 или сколько тысячи было. Блядь, статрека пустошитель, гроза-гроза, пушка 1000... Две триста, окей, пойдет. Что у нас по итогу? Две триста выводить, опять же, ну, маловато, бля. Если мы сегодня минимум делаем X 2 ну, или даже хотя бы тысячи три было бы, было бы хорошо. Механу пушку попробуем заапгрейдить. А, кстати, есть скины, блядь, а почему их не увидел? А, ну да, вот они, давай из них контракт вообще замутим. Я их единственное почему-то не заметил. Так, это дело все сюда, 600 рублей создать контракт, давай, что-нибудь дорогое, что-нибудь хорошее, нож какой-нибудь, 800 рублей, турбодвойники, окей. Так, если мы из этой эмки сделаем, ну, не знаю, 3500, например, неоновая революция дефолт, 60%, заходит гуд, и, в принципе, 3500 также можно вывести, ну, я не знаю, просто смысл дальше, блин, зашло. 3500, то есть плюс полторашка В принципе есть, мы это дело забираем Так, дальше у нас остаются турбо-двойники Которые я продал, бля, я забыл, что я их продал Окей, калаш вывелся, 900 рублей Остается на балансе, что на эту сумму Можно сделать, да элементарно открыть Допустим, еще раз шанс у окупа, не знаю Просто, ну, смысл дальше крутить можно попробовать еще раз с баланса Что-то сделать, например, хотя бы Ну, сколько у нас, 700 рублей, x2 Там полторы тысячи, просто уже либо да, либо нет Ролик реально затягивается, просто если мы его еще больше Затянем, есть шанс, что егорова его не успеет смонтировать Так, из интересного, что есть еще Полторашка, о, азимов Так, ну, вот если сейчас крафтится азимов То это вообще заявись, у нас в итоге выходит два калаша Где-то на, примерно сколько там, 5000 будет Блять, он скрафтился Фух, хорошо. Вот это вилдроп хорошо сделал. У нас выводится неонова революция, у нас выводится азимов. Итого, э, сколько получается... А, блядь, замена, понял. Я все равно хочу получить свой азимов. Окей, замена предмета, я вроде заменил. Забрать. Так, а, еще раз замени, понял. Ягуар. 200 рублей на баланс забрать. Так, блядь, сейчас бесконечный этот тракцион заменял. Ну, давай неонов революцию, например. Хотя одну мы уже выводим, но, блядь, давай неонку. Да ну, блин, а, чё? а на чем менять? А на чем нет? Нее новый гонщик. Я сейчас так уже всю, всю стоимость скина всру, блядь. Ну вы, ребят, серьезно. Ну нет, блядь, ну дайте. Они не хотят, чтобы я выводил скины. Аквамаринка. Бля, ну что это такое? Музей элиты уже. Я, не, я просто уже не знаю, дайте хоть что-нибудь вывести. Бля, ну нет. Отказаться от замен. Давай-ка все-таки продать. Делайте так, хорошо. Баланс. Ну и, допустим, с этого баланса сделать условно. Двушку. Допустим, огончин Бля, я надеюсь, что Огонь Чинтика мы сможем забрать. 2000 рублей. Мне показалось, что сейчас будет то же самое, что было на этом, на скинбоксе, что не скрафтится. Хорошо, забрать. Сейчас он скажет, замените Огонь Чинтика. блять, да почему? Что за проблема? Почему на маркете нет скинов, блять? Такая же история, по-моему, была на этом, на Изике. Блять, точно. Короче, когда мы медузу выводили, была похожая история. Я не знаю, что сейчас делать с всей этой темой. Так, ладно, посмотрим, что с калашом. Кстати, у нас похожая история на Micas Go, блять, мы не можем вывести скин. Ну вот, реально, все то же самое, получить, да, тоже бесконечные заменялки. Я не знаю, что происходит с маркетом, опять вроде бы как ждем, ладно, надеюсь, калаш придет с перчатками. Что интересно, пришел калаш, перчатки еще не пришли. Окей, сколько калаш стоит в стиме? Так, калаш стоит 3 600, то есть в сухом остатке на данный момент у нас снежная мглаза 294 дешевле, чем на сайте. 3600 это где-то в районе 7000 тысяч Плюс идут перчи, короче, где-то 1011 у нас есть Но в целом неплохо, с тем учетом, что сайты еще у нас остались Будем надеяться, что окуп еще будет Так, калаш-то мы вывели, но вот здесь опять проблема Я менял, менял, менял У нас по итогу 1900 рублей Я не знаю, может стоит что-то подобное Бля, ну нужен сейчас какой-то крутой скин, просто чтобы можно было вывести Почему какая-то проблема с заменой, я вообще не понимаю То есть все гуд выводилось, сейчас какая-то торбала Бля, ну мне это уже начинает бесить, честно Страж 282 рубля, окей. Так, дубль номер 33, идем опять в апгрейды. Баланс, ну давай двушку попробуем. Опять же, огонь Чинтика, но мы его не могли вывести. Есть красный глянец. Так, что чисто теоретически может быть на маркете? Может быть не он, нуар за 200. Может, может, делаем апгрейд. Главное, чтобы скин был на маркете, потому что это, блин, бесконечные будут замены. Бля, я думал еще, что оно не зайдет. Окей. Так, у нас есть скин за 2000. Забрать. Блять, трех мы попали в то, что на маркете есть ура. Короче, в сухом остатке Уилдроп выдал нам сколько? Калаш за 3600 по стиму. Плюс тут ну, где-то в районе 5 тысяч рублей. На, надеюсь, скин придет. Кстати, получается все очень удачно, Нам только что пришел скин с MKSGO, и получилось Уилдропу выбить скин. Поэтому сейчас подведем промежуточные итоги. 4200 перчатки. С Майкс плюс Юспик. То есть, X2 с лишним мы сделали. Скиндроп нам выдал защитную сетку сувенирную прямо с завода за 3600. Вилдроп выдал 3600 неоновую революцию. Плюс еще идет у нас АВП неон Нуар. Так, следующий сайт у нас Кейс uh, battle Всеми любимый, также 2000 рублей. Пополнить счет и ролик уже <laughs> заходит в, за отметку час. Так, ну, промики я вам периодично показываю. Не знаю, стоит ли, опять же, но тем не менее. Так, кейс батл 2000, баланс пополнен. Но ну, начнем с бесплаток. Бесплатки мы везде, где они есть, все-таки открываем. А единственное, вот, по-моему, у меня, да, 200, откроем фастом. Но, что хочу сказать, так, надо звук отключить. Что хочу сказать, я не думаю, что с кейс батла что-то выпадет, потому как кейс батл мне неплохо выдал на стриме. Ну, будем надеяться. Так, новые кейсы, зимние, что это за прикол, подожди. Скин хантер, что это такое? Типа, понял. Короче, кто больше откроет, тот -то возьмет скин. А, допер. 199 рублей кейс. Давай, допустим... А, подожди, стой, я что-то это... Я что-то немного улетел. Мы же открываем запрещенно засекреченное. Интересно, это вообще на кейс есть или нет? Но, блин, по-моему, такого на кбшке нет. Я попробую, конечно, найти, но не факт. А, есть засекреченное. Хорошо, запрещенное. Запрещенное также есть. А, единственное, здесь нельзя открывать... А... Несколько кейсов, собственно, можно открыть только по одному Поэтому будем фигачить по одному кейсу Но единственное фастом То есть кейс не такой дорогой Соответственно, дроп с него будет тоже не такой дорогой Но, блин, надеюсь, кейс батл меня не подведет. Так, это мы открыли уже, наверное, кейсов 5, я так думаю Новопрозрачный полимер, хорошо Да, в принципе, мы где-то 5 кейсов открыли так, ну и ничего особо не дропается. Древесная гадюка, первый более-менее нормальный дроп, Гаус. Дальше пойдем на запрещенные. Мне почему-то казалось, что на э, кейс батле нету этих, нету, короче, вот запрещенных засекреченных кейсов. Так, дальше идем на засе засекреченные. Уже стоит подороже, поинтереснее. У нас две стона. на балике. Я уже устал сегодня открывать кейсы, что хочу сказать. Надеюсь, вебка не лагает. Почему-то мне показалось уже, что вебка лагает. Все. Совсем все плохо. Так. Ну, надо, Сказал, что буду открывать обычным открытием. Но, ребят, фигачу уже просто фастом. Я не знаю. Я потерялся. Вот что вам хочу сказать. Так. засекреченный пытает гидра. Ну... 470, в целом неплохо, хоть что-то начало падать Тичьи игры, кстати, я думал, скин будет стоить подороже 187 рублей, обезьянье дело Наверное, тоже засекреченное больше смысла открывать нет Хочется пройти именно по кастомным Потому что, опять же, и на стриме мне Также выпал крутой скин с... Так, неплохо С кастомного кейса Кстати, с кейс-баттл начал выдавать То есть, вот сейчас именно начал выдавать Будем рассчитывать, что так дальше и пойдет Так, 263, потому что... В предыдущий раз, в предыдущие прокачки, прокачки э, в предыдущем топе всех сайтов, кейс battle себя показал офигенно. Он, по-моему, на десятку выпал. Тогда мы депали по 3000 Что по кейсам? Гладиатор кейс, 379 рублей. Давай, поехали. Мы сегодня открываем и дешевые, и дорогие кейсы. Баланса вроде как хватает. У нас 3000 кстати, есть. То есть кейс-баттл нам дал плюс 1000 рублей. Уже неплохо, главное еще что-то забрать. Золотая спираль. Блин, золотая спираль было бы круто. Хорошо, давай фастиком еще раз пробуем этот кейс. Скрыть опустошитель. 500 рублей, кстати, ну, блин, не такой большой, а куб Кейс, нифига не дешевый. Орион, 100 статрековский было бы очень круто, ну ладно. Кстати, пришел трейд с вилдропом, это АВП Неонуар. И того, того уже получается неплохо, пока все-таки лидирует ВДшка. На втором месте у нас по выводам Майкэс uh, Гоу, и на третьем скиндроп. Больше мы ничего, в принципе, не выводили, но получается неплохо. Кейс батл, опять же, продолжаем. Я вот знаешь, что хочу? Я хочу пойти на какой-нибудь другой кейс. Кстати, Кракен. Мне прям хочется зайти на какой-нибудь Сапфировый или еще что-то подобное, но они, по-моему, дорогие. Ну, давай попробуем, ладно. Изумрудный кейс, но ну, это байт вроде бы как. Так, а если зайти на что-то... Блин, на что-то дорогое, но не очень. Я не помню, мы какой-то очень крутой кейс открывали на стриме. Вот, мажор, 650 рублей. Пожалуй, я на нем и останусь, потому что кейс за 650, но, в принципе, по цене более или менее не дешевый, не дорогой. Норм, и я вот хочу на нем уже либо балик слить, либо балик забустить. То есть вот этот кейс мне очень нравится. Мне, кстати, отсюда офигенно дроп дропался. Офигенный дроп дропался, да. Почему нет? Мне отсюда как раз выпадал этот э, SG, не, не помню, как он называется, сейчас вам покажу. Что за зеленый глянец? Что это такое? Э, бульдозер выпадал. Вроде бы, вроде бы это был бульдозер, я могу опять же ошибаться, но, по-моему, да, выпадал бульдозер за 15 тысяч рублей, там он какой-то навороченный бульдозер был, по-моему, с этого кейса был. Ладно, мы просто будем рассчитывать на то, что все-таки с этого кейса мы сегодня окупимся, но пока все не так хорошо, то есть в этой, блядь, просто какой сейчас шикарный скин, я думал реально выпадет Дигл, я уже такой на секунду, типа, блин, вот оно. Найс, nice. это, это очень хорошо, 1400 рублей Но это нифига не укуп папа, поэтому мы идем дальше Ночь, но это уже все совсем плохо Так, а если фастиком? А если еще раз фастиком открыть? Блин, но ну я хочу прям подолбить этот кейс максимально. По дропу здесь есть очень вкусные скины. Но, блять, ну вот синие черепа обмотки рук. Это же очень крутой скин. Почему он не выпал? Блин, давай что-то офигенное кейс-батл, пожалуйста. Блять, кровавая паутина. Ну, 350 рублей, ладно. Добьем уже его до конца. У нас остается 181 рубль. Может быть, я был не на том кейсе. Сейчас начнется. Ой, блять, на кейс батли ты открывать не умеешь. Да нифига. То есть, какие шансы есть, такие я вам и показываю. 450 тайное оружие. Давай откроем и, наверное, Обидно, что скиз батла ничего не вынесли, потому что реально в, прошлом, в прошлой проверке сайт показал себя просто офигительно. Сегодня как-то, ну, честно, непонятно. То есть, он нам дал плюс 1000 рублей, как бы, чего я жалуюсь-то, плюс косарь-то он дал. Ну, что, в принципе, логично. Ладно, 423 осталось. Давай попробуем апгрейдом «Зов монстра». Мы идем сейчас в мои любимые апгрейды и попробуем сделать из этого, условно, 500 рублей. Вон, рандомный скин, потому что нам он нужен как проходной, в принципе, скин. 75% у меня включена азартная прокрутка на апгрейдах, которая, зай... которая зайдет, хорошо. И из, этого, из этих 500 рублей можно, в принципе, сделать косарь. Мы все-таки в минусах, я уверен, что косарь он сделать нам просто обязан. Если не сделает, это будет эпик Mega Fail. Короче, поехали. Косарь, пустынный повстанец, 51%. Блин, ну кейс батл, все-таки проверка всех сайтов, не подведи. Бля, это было так близко, да? А, нет. Азартная прокрутка, прикольная тема, я понял, почему меня на стриме просили ее включать. И если он сейчас сделает 2000, то есть заходит, какой у нас третий апгрейд подряд, это будет что-то что просто... За рамки вон выходящая. Но будем просто рассчитывать на то, что все-таки оно Залетит, но блять нет Кейс батл, короче, сделал сегодня плюс 1000 Но в принципе, адекватный результат пойдет Переходим к следующему сайту Обидно, честно На топ скине 600 рублей есть, еще раз спасибо вам, что пополняете По моим промикам, я вам показывать их не буду Потому что, ну, чтобы опять же не было никаких у вас подозрений Будем закидывать 1400 Чтобы было 2К и смотреть, как Топ скин выдаст Опять пополнение баланса, банковская карта 2000 рублей Ой, сколько сегодня двушек улетело просто вообще в никуда. Но проверка получилась, зато честная. То есть такое ощущение, что никаких подкруток не было. Так, друзья, мне сейчас смс приходило, и я увидел, что я закинул не 1400, а двушку. Ой, а двушку. Поэтому отменил деп и деп и еще раз, потому что нам надо 1400, ну, чтобы было 2000. Так, 2028, надеюсь, вы меня с 28 рублей простите. Опять же, начинаем с запрещенного кейса. Блин, 10 не хватит, окей, давай попробуем. Вот как-то... Так, очень, по-моему, далеко прокрутки находятся. Офигеть, кто-то 31 число встречается с человеком. Ребят, мне очень приятно. Слушай, начинается это не очень приятно А, 700 рублей гемоглобин, ладно, пойдет, 1200 Давай еще 5 кейсов, Блять, сколько ждут акции акций вылезает А вот я не помню, есть ли здесь фри кейсы на топ-скине Вот это я прям вообще не помню Надо чекнуть, что у меня что-то из головы вылетело, есть ли здесь фри кейсы Призы за пополнение, но, по-моему, это нифига не то. 976 рублей. Да, вроде бы как на топ-скине бесплатных кейсов нету. А, вот они, блядь, все. Я что-то это... Я, я что-то протупил. Хорошо, откроем бесплатный кейс тогда. Ну, в целом, неплохо. То есть, сейчас я, опять же, по-моему, какие-то скины не продал. Они у меня лежат в инвентаре. И в целом, неплохо. А, 2000, окей, мы закинуем 1400. Че у нас доступно для продажи? А, не, у нас плюс 300 рублей пока. Понял. Мы сейчас идем на засекреченное... Ну, в принципе, все по канону жанра Открывали запрещенное, засекреченное на всех сайтах И здесь э, та же самая история запрещенная и дальше засекреченная. Картель, бенгальский тигр, блять, ну вот Ну, Сайрекс 300-400 рублей будет стоить Ведь даже дешевле Блин, вот тут уже как-то похуже Плюс 100 рублей всего топ скин сделал М -м, Блин, маловато Это прям маловато как-то блять. Сайрекс, Глаз Афины. Но это дешево Это же вроде дешево, ну хотя 500 рублей 577 рублей есть, давай-ка мы по дефолту пойдем на мой кейс Вот, человек человек. Две штуки откроем, ну слушай, что-то как-то топ-скин, не знаю Топ-скин как-то показал плохо, хотя на прошлой проверке, да в принципе, как и кейс батл показывал лучшие результаты, чем сейчас Да даже кейс человека не помогает, блядь Окей, давай пробуем фастиком Просто уже либо заканчиваем тогда это все дело, либо что Что, мне нужно либо еще раз фармнуть до косаря, я хотел сказать 1200, ну понял, короче, на засекреченно идти смысла нет Хорошо, я услышал. Так, давай попробуем кейс Бивиса. Тоже культовый кейс. Но, опять же, на Майкс Go, а не на топскине. Ну, окей. На топскине он, по-моему, тоже был. Просто они его заредизайнули. Заредизайнули. За, э, ре, сделали редизайн. 300 рублей. блять, а что опять такое-то? Все? 217 рублей. Так, давай попробуем вот это вот открыть. 100 рублей есть. Ну, блять, Мы, конечно, закинули меньше. Но, типа, у нас по факту это на балике двушка была. Поэтому, не, поэтому так я не играю. Еще раз, фастиком... 1200. Так, на балансе 2000 рублей. Хорошо. Но нужен какой-то скин от 3500 тысяч. От 3500. От 3500 рублей. Тогда будет ä, более или менее. Океанская пена, по-моему, они дешевые. Ну да. 1000 1800 есть. Окей, что открывать-то, блин? Джокер, дедас, Форсаж. Ребят, э, кейс Гуччи. Я не знаю. Я уже готов на все, поэтому бля, я случайно в карточке зашел. Но вот это может выпасть Не, я еще одну попытку, потому что оно выпасть Я сюда хотел Да нет, это случайно. Окей, неплохо Так, но здесь точно без вариантов Бля, если они выпадут Не, подожди, вот сейчас Вот сейчас что интересно можно тыкнуть Ну типа давай сюда, блять. Может что-то хорошее, ну остановимся Блин, ладно у нас получается 1800 рублей. Я случайно зашел в карточки, я не люблю карточки абсолютно, и случайно в них залетел. Так, а если мы что-то вот такое откроем? Что-то вот такое, да, вернее, кого-то вот такого. Тикток, Твич, Телеграм, Ютуб, ВК, блин, скинь мне, пожалуйста, денег за рекламу, друг. Зеленый глянец, блядь, говно выпало. 2000 рублей, у нас 2400, шикарный дроп, пламя кому-то с апгрейда выпало, охуенно, поздравляю, так, давай еще попробуем блогеров-ютуберов тут пооткрывать, twitch и этот, и твиттер, понял, samsung пек, Pec. samsung пека откроем, блять, дай нож, дай перчатки, samsung пек, ну пиздец. Ну вот перчик, кровяное давление, ну ебаный в рот А что еще можно подкрывать? Короче, я сейчас предлагаю рискнуть Пройтись по-дорогому, или, блин, или смысл А давай-ка мы с тобой золотого бустера пофигачим Вот это, по-моему, еще годная идея Золотой бустер, вот тоже бы ножик Хотя бы ножик какой-нибудь, ножик, перчик Что-нибудь такое, Блять, давай жирафа Ну может докатиться Пиздец, я себя почувствовал в теле Себя, школьника, да, когда а, Только начинал открывать, я такой сижу блять, ну вот же перчатки, ну докатись ну давай, ну что-то годное, блядь, нож, стой Ну, оперативная память, это, по дешево Это пиздец как дешево да. У нас остается 329 рублей а, И сейчас он опять нас бустанет до косаря, наверное Потому что я уже, ну я понял, как эта тема работает Короче, он нас сливает, потом опять бустит Ну типа, смотри, 600 рублей, два кейса 800 А если мы ебанем апгрейд? Использовать баланс Так, не выбран предмет Короче, что, захуярим? 2500 Уже не знаю, зайдет, не зайдет, скин выбран, блядь Баланс есть 36%, процент большой ну, блять, ладно. Переходим на последний на сегодня сайт и уже заканчиваем ролик. Потому что ролик получился большой. Блин, на топ-скин, конечно, немножечко меня огорчил. В принципе, как и кейс-батл, потому что в предыдущих проверках они себя хорошо показывали. Сегодня как-то, ну, блин, не очень. Ладно, пробуем еще быстренько. Бля, может он все-таки даст два косарята, а? Может все-таки давать 2500. Давай, 2500, можно? Бля, даже позорла ради этого сядут. Или чё? да-ка... Ладно, хуй с ним, 38 позору, давай, Где писут, пожалуйста. Есть. Так, ну хуйня, давай пробуем апгрейдинг тогда. 62%, можно? Заебись. Не, я слишком, да, наверное, бурее, если дальше пойду. А, на Поп-3 600 нормально. Я думал, все. Мне, мне прям реально казалось, блядь, пиши, пропало. Но плюс 1600 мы выводим от 3500. Ладно, пойдет, что, Ну что хочется хоть немного сегодня с сделать этому ролику. Ну блин, это реально честная проверка. Я думал, прям ГГ на апгрейды жестко вывезла. Ждем перчаток и уже идем на следующий сайт. Так, друзья, у нас ГГ-дроп. Также без промиков. 2000 рублей пополнить. Человек показывает вам смс Вы меня, пожалуйста, простите. Напишите вообще, кто досмотрел до этого момента. Мне очень интересно. Ну, ролик идет час, наверное, смонтируется Он на 40 минут, потому что там было очень много Затупошных моментов, и начало сложно было записать Вот, поэтому напишите, кто до этого досмотрел Я здесь, 2000 Сразу пойдем на скин От Дропа за 2000 рублей Нам выпадает полтинник, загрязнитель Понял, 2050 рублей Бля, может сразу вот этот кейс ебануть Окей, давай мы пойдем также на запрещенные А потом на засекреченные Вот, запрещенные, погнали, 5 штук Откроем фастиком уже, ну, реально, с вашего позволения Только, ну, ребят, мне немного сложновато если я буду открывать обычным открытием, я просто спекусь уже здесь Так, засекреченное уже хочется открыть именно обычным Потому что, блядь, ну дорогие достаточно кейсы И их хочу именно обычным открытием Так, UMP, блядь, говно, говно Ну, такое себе Ну, блядь, ну типа ХЗ Мы опять же не проходили по сборкам Ну, как-то М, -ка, кстати, неплохо Но она, блядь, дешевая Ладно, косарь есть Нечестно будет, наверное, если я сразу пойду на другой кейс Окей, я хреначил вот этот, и он выпадал. Ну, типа, выдавал, точнее, нормально. Попробуем его. блять, фриспины. Фриспины я, кстати, не отказался бы, ггдроп. Если вы меня слышите, фриспины мне прям по душе были бы. Окей, ну вот этот кейс неплохой. То есть на роликах он себя показывал офигенно. Блять, 15 фриспинов, конечно, не дадут, но закалку... Бля, ну чё-то как-то... Окей. Будем надеяться на Фриспины. Просто надеемся, блядь, на фриспины черепа, современный охотник. 30 рублей или сколько он стоит? 1200, окей. Так, 1200 есть. Едем дальше. Неплохо, неплохо. Это, в принципе, небольшой окоп. А если мы фастиком подолбим все-таки? Так, охуенно. 1700, но опять же мы, блядь, в минусах. Ничего в этом супер хорошего нету. Надо все-таки как-то поймать фри спины бы. Блядь, три спина пролетела. Ладно, понял. 1200. Давай попробуем все-таки фастом. Либо он уже даст, либо нет. 1800 рублей. Гагадроп тоже, знаешь, вот так вот тянет. Тянет этот момент. Сильно он тебя не сливает, но, блядь, тянет. Так, два кейса фастом. Кожа и говно. Окей, понял. 1700. Давайте захуярим вот такой кейс. Я даже не знаю, что тут лежит. Скорее всего, это какой-то байт. Ну, ладно. Либо гагадроп выдает, либо нет, блядь. Магагодроп неплохо выдал, бля. <смех> нет, делай его, главное продать, не нажать, запросить. 5000 Так, и стоп скина еще должен был с кем прийти. Все, гуд, ждем. Ребят, вы, если не видите особо таких сильных эмоций на моем лице, вы меня извините, пожалуйста. Ну, в миллионный раз повторюсь, я чуть-чуть подустал. А нам пришли перчатки за 4 тысячи. У нас, у нас вообще все офигенно складывается. То есть мы вывели уже с 1, 2... 3. так, ну где-то 3-4 сейчас придет гагадроп. да, наверное, 4 сайта на гагодропе, блять, бах, бах, это вообще офигительный скин, надеюсь, он выведется 5000, то есть там вообще офигенно окул. Но у нас еще остался баланс, поэтому, я думаю, зайдем в апгрейды и зафигачим, зафигачим баланса. Так, у нас 390. давай сделаем, короче, 1000 рублей, либо получится уже, либо нет, эмка 100-трековская. Так, гуляем на все, поехали, 31%. Пом-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Заварю, заварю, как кофейку. Ну окей, бах, в принципе, пойдет. Главное, чтобы он вывелся, потому что это достаточно редкий скин, блять, который не знаю, как они мне его от отдадут, но окей. Но гагадроп сегодня реально хорошо показал. Так, пока мы ждем скина от гагадропа, перейдем на последний, уже точно последний на сегодня сайт. Это кейс Форел. Только тыкнул паузу, чтобы перейти на сайт, бах пришел. У меня вопрос: сколько он стоит в стиме. То есть, вот, реально, вопрос, сколько он стоит в стиме, потому что он в стиме должен стоить до хера денег, ибо это бах. То есть ТВП-бах, который стоит дофига. Но ТП не продается. Сейчас такой кульминация. Блин, ну 5 тысяч, в принципе оно стоит. То есть, ну здесь Окуп тоже больше, чем x2 есть. Вилдроп, гагадроп, Майклс Гунет, топ скин, скиндроп показали себе вообще неплохо. То есть, в принципе, good. Получается 5 сайтов у нас вывод больше, чем на 2000. Фактически, ну, ролик, ролик окупается потихоньку. Сейчас еще кейс фурил проверим. Кейс Фурил сразу предлагает вакцинироваться. Но здесь при депе ты еще получаешь доп. То есть я не могу здесь. А, бля, это короче, я с ютубера перешел, если что. Ну, типа, я перешел с ютубера и у меня промик. Ну, извиняюсь получить, пополнить баланс, точнее. Мне нужна просто была актуальная ссылка, я зашел на ютубера. Так, ну, без, без собственно, кода никуда. Я там вам пару моментов не показывал, и сейчас будете думать, что там мне баланс выдали, наверное. оплата готова. Но, опять же, изик я вам также не показывал, но, тем не менее, там было видно, что Никакая это не реклама Поехали, у нас тут кейс семей Адамс Но а, мы все-таки пойдем как и шли То есть нам нужны засекренные за, за, за, Засекренные Запрещенные засекреченные кейсы Попробуем через вот так За блядь. Вот, запрещенная засекреченная есть Пошли через запрещенные У меня почему-то здесь не грузится коробка Она очень долго прогрузилась Окей, 1900 рублей Это мы открываем 10 кейсов А, это мы фастом 2700? Хорошо Хорошо, а как продать? А почему не продается? Бля, у меня очень сильно лагает кейс фурил Я не знаю, почему. Он просто, по-моему, очень жестко лагает. На балансе 3000 а, Давай дальше. Назад кейсом. Так, надо здесь где-то найти засекреченное. Бесплатные кейсы. Бля, заебись, что я их увидел. Быстрое открытие включено, поэтому быстрым, пожалуй, откроем. И их можно открывать только по одному. Так, бесплатный второй. Пополните... А, на 300 рублей. Хорошо, 300 рублей. Так, 11 рублей выпало. Можно как-то к следующему кейсу перейти? Потому что очень долго нужно листать, чтобы эти кейсы найти здесь. Это, видимо, сделано, чтобы ребята, которые деппали, вообще эти кейсы, блядь, не открывали. Ну, типа, реально их очень сложно найти. Кстати, уже неплохо, но, опять же, кейсы сфурил, я деппал, я проверял. Мне нихуя отсюда не падла. То есть, может быть, сайт видит, что я в минусах и сейчас будет выдавать. То есть, тут тоже может такая система сработать. Блять, я не могу найти бесплатный кейс. В чем проблема? Так, бесплатный кейс. Но я просто их не вижу. Во, бесплатный. А, блять, тут... Ой, я дурак. Тут есть сразу окно. Окей, 4000 на 3. А, бля, окей, понял. Я думал, на, на 2000 можно пополнить. Так, пошли тогда на засекреченный кейс, потому что мы его просто не крутили по раритетности. Вообще-то, все здесь есть для удобства. Я почему-то не видел. Мне не нравится, что так все лагает. Мне это очень не нравится. 5 кейсов. Так, э, быстрое открытие нам не нужно. Ебать! блять, это прокрутка из 2016 года. Такие прокрутки популярно стало делать. Кстати, 2 900. Блять, скиндроп э, реально неплохо выдает. Есть 4 Давай-ка дальше. 10 кейсов. Нам, надо что-то крутое. Но на сайте я в минусах, если что. Поэтому то, что он будет выдавать, это, в принципе, очевидно. Еще 4000 так, а потратили мы сколько? Неплохо. Сайт нам дал... Э, вообще охуенно дал. Давай-ка дорогие кейсы покрутим сразу. Это не байтовый кейс, надеюсь? кей. непонятно. Тут, тут до хера скинов. Хорошо. Я надеюсь, что что-то выпадет. Блять, говно, конечно. 2200. Окей. Три кейса откроем. Я хочу по дорогим, просто если он выдает, надо сразу идти на дорогие кейсы, наверное. Так, быстро красок, Но, а, 4400 Бля, я мог забрать, нахер я продал, блядь Окей Так, ну есть, конечно, шанс, что скин, ой, скин дроп кейс 4 увидел мой аккаунт, что, типа, я у них открывал, у меня нихуя не выпало 3800, такого шанса нет У нас 5000, я прям удивлен Давай с 2000 кейс откроем Ну и у меня уже кукушка поехал. я очень дорогие кейсы кручу очень, И очень зря это, наверное, все происходит на 2.700 выпало. Угу. Дай пробуем кейс за 2.000. Слушай, ну даже если с кейс фурила ничего не выведем, блядь, ну он себя неплохо сегодня показал. Ну, конечно, мы реально ничего не забрали, потому что я... Потому что я дурак. Ну, типа, я случайно продал калаш, который мог забрать. Ну, это глупо, согласен, да. Извиняюсь. Ну и что-то как-то все. А, блядь, 3.000, конечно. Ну, там 300 было. Мы с 3.500 выводим. Так, у меня даже уже азарт появился. В принципе, та... заебись, это вывод. Это вывод. Нет, такое ощущение, что подкрутка. Я не верю в то, чтобы так охуенно падало. 10 тысяч это мне, блять, это не мне. Ладно. Блять, ну я не знаю. Я бы сейчас, конечно, мог продать, что такое новогодняя елка. А что это такое? Открыть. Я не знаю, что это, если что. Заблокирован. Я не знаю, что это такое. А, это типа открывай все кейсы подряд. Похуй, давай попробуем. 39 кейсы, 75 рублей. Я не знаю. А, сразиться с боссом, что это? Окей, я ничего не читаю, просто тыкаю Победа. Ага, как нам выиграть? Блять, да я босса выиграю. Сюда. Я проиграл, пацаны. И чтобы до сюда дойти, надо опять, наверное, все кейсы, да, открыть? И, и что, что-нибудь нормально, да? Блять, говно, конечно, да? Окей, понял. Кендепл. Так, и нам сейчас... А, нет, смотри, у нас дальше есть возможность открывать кейсы. 155, так, но балика больше не хватает, я понял в, в случае победы, короче, скин будет дороже кейса, я понял Тема прикольная, все ясно, понятно Но, блин, меня сегодня неплохо, кейс фрил порадовал Как бы я к этому сайту не относился, как бы я его не гнобил Но я его реально постоянно гнобил, потому что раньше, помните, какая ситуация была Но типа сегодня вообще неплохо То есть у нас есть, да, я это все заберу, не, нихера, я это заберу можно, конечно, продать еще, подкрывать, но, наверное, смысла нет. Я это все-таки все выведу, забрать предметы. Трей... У меня даже есть трейд ссылки нет. Давай возьмем. Так, сюда. Сохранить. И вот это дело мы забираем. По па вам? Выводится? Заменять ничего не надо? Ну, в принципе, да, блядь, меня кейс вывел, не продал. Так, что это такое? Доставляется. В общем, сейчас придут два скина и уже подводим итоги. Очень долгий сегодня был ролик. Это, это реально, это достойно 31 числа, пацаны. Это прям проверка человек на прочности. Мы проверили абсолютно все популярные, нашумевшие за этот год, сайты. Влепите жирный лайк, будем сейчас подводить итоги. Так, подводим уже итоги. Мне пришло два скина. Сверху бегают дети. В ожидании Нового года, видимо, и, к счастью, не мои. И сейчас мы будем, в принципе, уже все подводить. А для этого я все-таки одену вот такую замечательную шапочку, чтобы вы не забывали, что сегодня Новый год. Блять, это мем! Выще ржак Ладно, пусть вот так будет Короче, что мы имеем в общем Захожу в калькулятор Потрачено было сегодня примерно 20 тысяч рублей Поехали, 2 300 плюс 3 600 плюс 5 200. Я 50 поставлю, потому что мы там 50 рублей не зашли 4000 тоже округлим Ой, блядь, плюс 4000 Так, АВП плюс 1900 Плюс 4000 Плюс 3 600 плюс 294 плюс 3 600 плюс а, ну и все. Короче, у нас получилось 28 тысяч. Ну, в целом, плюс 8 тысяч за весь ролик. Ну, неплохо в целом. То есть, ну, я, честно, ожидал больше, потому что я открывал с мейна. Ну, получилось как-то так. И это реально была объективная проверка, но единственное... Меня очень просто удивил Кейс Фурил. В, а по дропу вот это вот мы забрали. Первое, что мы, в принципе, на сегодня забрали, это этот коллаж со скиндропа. Дальше мы забрали а, USP и неоновую... Подожди... Мы забрали USPS а, и перчатки с моей CSGO. Далее забрали неоновую революцию и он нуар. Все на неон с вилдропа. После этого забрали перчатки с топ скина. А, бах с дропа и вот эти два скина. Кстати, под один цвет прям сет а, с кейс форила. Такой получился топ. Ребят, я, наверное, уже думаю все там с елками, с родителями. Я вас еще раз поздравляю с наступающим или уже кто смотрит с наступившим 23-м годом. Отмечайтесь в комментариях, кто с какого, может быть, там кто с 21-го будет. Всем еще раз огромное спасибо за просмотр. Я самое главное в этом новом году вам желаю всем счастья, любви и здоровья вам и вашим близким. Это был ваш Человек, спасибо, что этот год были со мной. Этот ролик достоин 31-го числа и достоин вашего лайка. Проверка получилась бомбовая. От себя, ребят, я всех вас хочу поблагодарить, что весь этот год вы меня поддерживали, вы меня смотрели, вы на меня подписывались, вы мне донатили на стримах, ставили лайки под роликами, и я вам безумно благодарен. Надеюсь, в следующем году все будет лучше как у меня, так и у вас. У кого-то уже Новый год настал, у кого-то он будет через час, у кого-то через 10 минут. Но у меня он будет завтра, и поэтому я пошел к нему сейчас готовиться. Всех с наступающим, или уже с наступившим Новым Годом. До новых встреч в Новом Году. Мы это сняли, часовой ролик, как же я устал! Мы это сделали, Егор. Была бы медалька, она бы была твоя и моя. Часовой ролик готов!